Ну здравствуй, мой несбывшийся, мой аккуратно зачеркнутый нолик Как живет с тебя, как дышится Помнишь, смеялись с тобой, да колик Да, было время, тобой я болела А у тебя по-прежнему вечный праздник Меняешь худышек на пышнотелых, чтоб жизнь казалась разнообразной Остепенился, а не ни слова Пожалуй, хватит с меня сегодня Как я, да вроде жива-здорова Всегда в полете, всегда свободно. Ты удивленно смеешься, как так? С такой мордашкой и одной негожей. Да, есть поклонники, но по факту ни с кем еще не срослось. Ну что ж, зато ночами спокойно сплю, не думая, где его черти носят. В одиночества есть несомненный плюс: Тебя никто никогда не бросит.